Здравствуйте, с вами Александр. Улица Тюленина. Перед нами школа номер 41. Это здание 1901 года. Посмотрите, какое оно красивое. Его, конечно, отремонтировали. Просто потрясающе. Как раньше строили. школа номер 41 здание школы имени королевы Луизы 1901 год памятник архитектуры регионального значения обалдеть просто здесь есть еще одно интересное здание вот там впереди оно такое ветшает все, видите обрушается, но оно очень красивое под вот Книгсберг он весь такой был красивый центр здесь вот еще кованная решетка есть смотрите настоящая ковка это вот именно ковали вручную все это делали все на клепках то есть не на сварке наверное это еще поставили тогда когда было вот видите смотрите заржавело насквозь получается 100 лет решетки или сколько Теперь пойду к тому зданию. Хочу показать вам улицу 1812 года. Это я шел именно на ту улицу, а это просто по дороге. Встретились эти здания. Колонны на входе. Просто шикарно. в этом горит свет то есть оно функционирует шторки висят <смех> звезда вот смотрите тоже наш присобачили что ли там наверху какое-то какое-то какое лицо Да... А какие двери? У нас в Калининграде таких зданий немного, я вам скажу. О, вход есть. Котяра. Привет. Ты охраняешь, да? А, это архив Балтийского флота. Вот это интересно. да потом уже, наверное, пристраивали. Шикарно, конечно. Он котяра охраняет. Это точно охранный код. Контролирует. всем пока с вами был александр подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока